Человек никогда не пойдет на действие, если знает, что он не прав. Он сначала подводит все аргументы, почему прав, убедит себя, что он прав, то есть сформирует себе на уровне Будхиала эту конструкцию, что так правильно, даже если это с точки зрения общества будет не очень так. Человек лучше скажет, они меня сами вынудили, потому что поэтому это правильно мой метод правильный потому что, то есть создаст себе некую законченную программу аргументации и впишет ее в свое сознание. То, что мы вписываем на уровень будхиального тела, как правило, не разбирается нами никогда. Более того, эта законченная программа на уровне будхиала, она будет стараться подгрести под себя весь ваш опыт, перемолоть его под свою, под свое правило, и сформировать вам цели в ментальном теле уже непосредственно под себя, я понятно объясняю? То есть у нее есть такая особенность, действует она по такому алгоритму, вообще минуя ваш разум. Просто в какой-то момент у вас начинает меняться вся система мировоззрения, вы начинаете на людей смотреть с определенного боку, на ситуацию смотреть только с определенного боку, от людей ожидать определенных действий и поступков, которые под это убеждение попадают. То есть вся ваша жизнь начинает быть отчасти посвящена вот этому убеждению. Как правило, это убеждение достаточно глобальное. Люди плохие, люди хорошие. Мир добрый, мир злой. Всего можно добиться самому, надо ждать, пока тебе дадут. То есть все, что связано с понятием безопасность, убеждение, оно поддерживает это понятие убеждения, поддерживает ваше понятие безопасности. Так, посмотрите на то, что вы сейчас вывели. Когда у нас появляются семьи, когда мы становимся старше, когда мы понимаем, что за нами стоят люди, понятие безопасности начинает распространяться не только на нас самих, но и тех, за кого мы несем ответственность. И даже если те, за кого мы несем ответственность, уже давно не нуждались в этом деле, оно все равно остается. Потому что такие программы, которые записаны у вас в третьем столбце, как правило, сознанием не пересматриваются. Это надо испытать жесточайший жизненный катаклизм, чтобы эта программа была убита. Потерять все, буквально, всё, что, все цели, все ценности, которые ты себе простраивал в течение жизни, все связи, все отношения с людьми должны рухнуть потому что их поддерживало именно это убеждение, и тогда убеждение скажет, лучше, я проиграл, мне опираться больше не на что. Весь опыт, который у тебя есть, говорит о том, что я неэффективна, но это должен быть катаклизм, который полностью снесет. Если хоть один маленький аргумент, за который может зацепиться подобное убеждение, хоть малюсенький опыт, который она найдет в каузале, она обязательно к нему прицепится, и вырвать его из сознания будет крайне-крайне тяжело. Обычно люди свои морально-этические нормы, свои убеждения пересматривают только после таких событий, когда всё рухнуло, и никак и меньше. А человек, как правило, существо стойкое, оно старается сохранять некое серединное положение, плывя по реке жизни, и таких катаклизмов в своем сознании не допускает. Поэтому Именно поэтому подобного рода убеждения пересматриваются крайне тяжело.